Невозвращенко, не тут как бы скачки там через столетие, поэты, которые имеются в виду Александра там, Пушкин потом Блок, Невозвращенко, и путь открыт, и ветер шал, но в горле ком от шага лишнего, куда же нам плыть, как вопрошал курчавый смертник счастья личного, Побегу стал ему рабу, нужнее стал своей сохранности, и он сбежал, но лишь в гробу от счастья призрачной сопранности. Сменился век, а ты спала. Та в круг которой все вращается, но убранное со стола лицо в оправе возвращается. Ничем друг другу не помочь. Он укротит снежком огонь ее и Пить сбежит куда-то в ночь, Влюбленный в личную агонию. Еще сто лет, как сплечь гора, А вот и мы, любвеобильные, И всем нам сблизится пора, Чтоб содрогать своим мобильной. Но ты любовь, и век спустя. Сбежишь от нас, страну-дурманию, Вдоль тел терновники кустя, Продлить себя, как чью-то манию, Сквозь все грядущие года Тебя поглажу против шерстия, Не возвращайся, будь горда, Не возвращайся никогда Из свадебного путешествия.